тема с управлением бизнеса зашла. В личку пошли вопросы. Почему так важно взаимодействие, важна психология и не так важны графики и таблицы. Понимаете? Бизнес – это когда один человек с другим взаимодействует. То есть, действия происходят какие-то. Вы взаимодействуете с вашими покупателями, вы взаимодействуете с вашими поставщиками, внутри фирмы вы взаимодействуете. Разные службы или подразделения для друга что-то делают. Это все взаимодействие. А таблички, циферки, графики и диаграммы, они всего лишь показывают, насколько качественно вы взаимодействуете или некачественно вы взаимодействуете. Но взаимодействуете. А если у вас взаимодействие разрушено, то таблицы бесполезны. Понимаете? Бесполезны сам термометр, если у вас нет таблетки, чтобы снять температуру. Важно научиться понимать, какие у вас есть проблемы во взаимодействии между вашими служащими или персоналом. Они проявляются не через таблички, а через конфликты в вашей организации. Вот конфликты надо изучать. А это область деятельности психологов, а не бизнес-тренеров. Понимаете? Не те, кто настраивает МЦРМ, не те, кто настраивает бизнес-процессы. Не те, с которыми выстраивают организационную систему. Все это будет полной, ну как бы пылью, если у вас нет взаимодействия. Да и мало того, они же построят чью-то идеальную модель. Смотрите, не вашу. Они где-то уже это построили или прочитали в книге, и у вас будут реализовывать это. Но ну, вы, получается, все как клоны, да? где-то до вашей уникальности. А на самом деле, если вы хотите выстроить хорошую организационную систему, это нужно с вашим коллективом работать разрешать ваши внутренние противоречия и противоречия связанные с внешним рынком. Вот так вы это все увяжете, тогда у вас появится модель адаптивная к рынку. И вот тогда ее уже и нужно орг прописывать, чек-листы писать, должностные инструкции, понимаете. Важно понять, для чего вы все это делаете. А просто знать графики, и таблички, это ну, как сказать, получается. Важно, но если нет взаимодействия, то не нужно. Изучайте отношение ваших людей к вашей работе, изучайте, как они взаимодействуют друг с другом, как относятся друг к другу. Самое главное, поймите, какие у вас есть конфликты между людьми, между подразделениями, между службами. Задумайтесь над ними, и у вас все получится. Но они получится, приходите, разберемся. Удачи моего бизнеса и хороших сделок.